А время все уходит О чем же я мечтал? Сейчас пойду, наверное, на воздух подышу, я в ожидании новых ощущений. Да это ж, несомненно, чего я здесь сижу, не будет верди мне вдохновение, но только вот не вижу не вижу никого наверное один ищу прозрение хотя Yeah. Сейчас пойду, наверное, на воздух подышу Я в ожидании новых ощущений Не будет заперти мне на